Всем привет, с вами снова я, Даргез 23, Степа 338, Стена 338, и сегодня мы играем в Бедварс на Хайпикселе. Эй, ты, чё сидишь? Давай подписывайся, и про колокольчик не забудь. Спасибо тебе, что подписался и поставил колокольчик, а мы продолжаем. Хайпиксель мой любимый. Мой любимый. Так, почему бы не простроиться к центру? Кстати, я теперь монтирую э, не просто. Да, не просто. Монтирую я сейчас в премьере. Э, то есть премьер-про это совершенно другая программа. Это не DaVinci Resolve. Она более круче. Я в ней уже разобрался. Будут всякие видео-вставочки в этом ролике. Правда, монтажа может быть поменьше сейчас, потому что я только ее учу. Но вот так вот. Ну, то есть будут всякие вставочки, типа, подпишись там, видео-вставочки с мемчиками, видео, вернее, картиночки, мемчики. О, повезло, повезло. Ну, вы поняли меня. Ля крыса. Ля просто я крыса. Сейчас он пойдет сюда. Найс nice. nice, просто. Это по УХП это просто, понимаете, да? Кстати, кто спросит, почему не слышно кнопок, я просто озвучиваю это на монтаже. Если будут э, всякие запинки, то э, если, например, вставочка какая-то будет со звуком. Извините меня. Все, просто брутально поднялись. Я вижу, тут аудиодорожку дорожку нужную. И когда у меня вообще звуки пойдут. Вот вижу, они скоро пойдут. Вот сейчас, когда я их убью. Кейборг-убийца. Да, да, да. Кейборг-убийца. Два кила сделал, понимаете? Два. Хоть и добил. Килл отжал. Я такой, я люблю киллы отжимать, понимаете? Хедшот. Просто на изи, на изи забил. Ой. О, да, он <плодисмент> был М -м так у нас из родов тут как бы мне кажется не май я это кар кара гениально Ай -ай -ай -ай. но нет, Опять был брутальный подъем. Я, кстати, монтирую это видео вот, как бы, про это я и говорила, что могут быть всякие запиночки. Я просто не увидела его на таймовании. Извините меня. Три кила. <с -3> да, есть минус три. Видели сейчас видео вставочку, да? Типа, noise, Вернее, найс. Видели, да? Да. О, привет! Понимаю. Тут он не читер, конечно. У меня 3 хп оставалось. Ну. Так. Купили себе железный мечик. Так, опять брутальный подъем. Пацана, это рип был, понимаете, сейчас? Брутальный подъем начался, но до конца и не дошел. Опять брутальный подъем. подъем так, это... Про... Понимал, повезло, повезло. Ля-крыса. Вот он. Видели, видели, да? И пытается, пытается. Не понял. Как так вышло? Ай-ай-ай-ай. <связь> Был пацан, и нет пацана. опять произошло как бы... Рип... Кто-то здесь умер. Или команда сломана. Так. <рик> так... брутальный подъем опять О, Прошел. Ой, ой, ой. М -м -м. Вообще мастер, мастер по строительству. Да. По диагонали, кстати, тоже умею строиться. <плодисменты> так. Прошли у нас басики. И меня убили. Понимаю. Так, у нас это выходит. У нас на нас никто не идет. На нас никто не идет. Опять будет брутальный подъем. <плодисмент> подъем прошел ой ой меня избили ой ой отвлекся подъем, дом. подъем а, да. а я-то крыса я-то умел крысить вот он сейчас опал оп. как это произошло Что... казахстан угрожает нам бомбардировкой действительно бомбардировка почему он не откидывается так да. Крысу пытаемся его там опустить, а, откинуть. А, да. В крысу в крысу. Сейчас все произойдет. Новый год к нам птица. А почему? Кто? Что это? Кто это? Ой меня убить почти что да меня убить и как это произошло пытаются сломать нас но да. нас не могут сломать М да батл по батлу конечно но это сражение можно сказать нубиков железный меч кстати извините за нижнюю панельку внизу панелька Windows и вверху написано что майнкрафт 1.12.2 у меня так просто сегодня вышло что я боялся что у меня всего один монитор и я боялся что у меня так выйдет что у меня не будет записывать майнкрафт OBS да. Так-то я я хотя бы вижу, я смотрел там за кадром. О, поэтому мне было чуть-чуть страшненько. О, у нас еще времени... Так. У нас еще примерно 2 минуты. 10 секунд. Так, строимся, строимся, красиво строимся. Правда, надо без шифта. Это да, но это, это все так умеют. Вот, вот это, как бы я боюсь еще строиться. Просто так не нажимаю шифт, но оно скорости почти не убавляет. Так, будешь не хотел все выкидать. Сколько золота? Ой. Был пацан и нет пацана. Моего тима рып, э, рипнули. Понимаю. Ай-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй. Его рипнули, как говорится. Был пацан и нет пацана. Ой, жалко, жалко. Конечно, его. А -а -а. Ну ничего страшного. Тау -тау -тау -тау. Тау -тау -тау -тау как так вышло? Я не понял. Это незаконно, понимаете? Ой, батут, кстати. А чего он тут забыл? Это, наверное, кто-то крыс открыл. Да, скорее всего да это кто-то прис ну это жестко в крысу зашел как настоящая крыса ну с вами был я степа 338 стена 338 э -э степан э -э даррес 23 всем пока